Мужики, всем привет, это кейс дроп И это в том числе и человек В общем, в прошлом ролике здесь я хотел Открыть вот этот браво кейс, потому что Он на сайте стоит половиной тысяч рублей Это интересно, но Нет, тут-то было, появился Оружейный кейс, я его не видел, может он был Который стоит 9 тысяч, он даже в стиме Чтобы вы понимали, стоит дешевле Это кейс, если кто не знает С ударом молнии на вапы Поэтому будем пробовать и смотреть Денег всего лишь 15 тысяч сегодня Кстати, напомню, в прикрепе ссылок на сайт там же и промик, ведя который ты там халявные деньги или плюс к депу сможешь получить. Также переходя по моей ссылке, если трегаешься впервые, тебе тоже дают халявные бабки. И это все вот так происходит. Для тех, кто не знает кейс дроп относительно других проектов, новый сайт, который вроде бы как выдает, и который э, работает с человеком, поэтому я его занимаю. Такая история, тут есть что тут есть, тут есть ивент. Кстати, ивент имбовый, потому как доходя до 30 левела, ты получишь. Чаешь тут нож Это очень тяжело сделать Но ивент реально щедрый Потому как, ну, на 18 уровне Они уже по половиной тысячи раздают Очень тяжело У меня сейчас здесь бустануло до 10 уровня Я все эти награды Ну, нет, давай-ка мы их соберем Когда закончатся у нас с тобой деньги Собственно говоря, let's go, guys Фига, да, как сказал Поехали, у нас хватает денег только на один кейс Человек, как обычно Если нет денег, иди на самое дорогое Тут дефолтно Это было... Это было жестко. Ладно, давай, браво. Давай, браво, откроем. Ну, хватает денег. Я хочу именно на вот этих кейсах сегодня попробовать что-то сделать. 2 300 у нас остается. Нож, да блин. Ну, кстати, камуфляж это не так плохо, это не такой большой минус. Слушай, что то тут прям хотел на эти кейсы залететь и как-то... Чего? Я перекинул на фрикейс. Хотя я никуда не тыкал. Окей, это ивентный кейс был, но мы его чуть позже откроем. А чё нам выпало-то? Оло кейс дропа. что нам по итогу выпало? 6 а нам зирка выпала. Ладно, мы все продадим, да, принять. А 6 тысяч с лишним на балансе, в принципе, хватает на еще один браво-кейс. Когда деньги у нас с тобой а, подойдут к отметке 0 рублей, или там 100, или 1000, возможно, мы, собственно, пойдем забирать наши бабки с эвента. Кстати, здравствуйте! Ну все. Ну вот это, это годно, ну, это 28 тысяч у нас есть. Ну чё, поехали. А вот теперь разгулялся вечерок, дует Легкий ветерок, три кейса сразу Но он, кстати, может Выдать так, что просто, мама Не горюй, 33 Были близки, близ, близки Близки к провалу, но 34 тысячи, вроде как, ребята Написали, что там система дропа улучшилась Я могу много чего сказать Объективно, вы, наверное, лучше знаете Да, люди, кто здесь открывал, открывает Так что пишите в комментах, потому что, ну, мне Сказали, что система дропа улучшена И сейчас, типа, можно больше выбить Не знаю, так ли это, но как мне сказали Сказали, Так я вам и говорю, тем временем у нас 39 тысяч на балансе. И не такие уж эти плохие кейсы. Как раз кайф того, что эти кейсы, понятно что эти кейсы дорогие, мы сейчас баланс получили, а, в том, что, ну, чем дороже кейс, тем лучше выдает, это как бы, это, это, в принципе, факт. Я F5 нажал, потому что что-то лаги какие-то пошли, когда у меня лагает браузер, я обновляю страницу, и все вроде должно быть нормально, да, просто нужно было нажать F5, казалось бы, решение было так близко. А, у нас 38 тысяч, чуть, чуть больше, чем X2 от изначального баланса есть, не прекрасно. Это, дорогие друзья, шикарно, это мы позже все заберем. Вот единственное, что меня очень сильно раздражает здесь, это вам по секрету, да даже напрямую скажу, это то, что ивент -то крутой, но, блин, бесконечные вот эти вот окошки, которые забери, ты этот ивент, забери деньги. Меня это, честно, бесит. Меня это раздражает, потому как, ну, типа, зачем? Я прекрасно понимаю, что я оформлю ивент. И как только я захожу, ну, захочу, я в него зайду. Зачем, как на рынке, Бесконечно мне предлагают купить какие-то либо кроссовки, либо одежду. Типа, брат, купи. Не надо, захочу, зайду. Но меня это, честно скажу, очень сильно напрягает. Тем временем деньги закончились. Как быстро 40, 40 тысяч можно слить, оказывается. Ну что у нас там по ивенту, давай посмотрим. Я вот вам говорил, что не так быстро он будет буститься. Поэтому сомневаюсь, что у нас сейчас левел прям кардинально поменялся. Но у нас он 16 из 10 плюс 6 левелов ощутимо. Ну что, поехали. С самого начала скин. Скин, получить, получить Так, USP фарм, ну, 48 рублей Кейс стоит, но это, тем не менее Халява это не назвать Это ивент, поэтому давай откроем Для нас это бесплатный кейс Кстати, на этот ивент никакой пропуск, ничего покупать не нужно USP выпадает по 250 Отличное наполнение кейс дроп В скобочках нет Я не знаю, типа, что за наполнение но ну, добавьте шуруповый USP, зачем добавлять Вообще другой скин, это типа фарм кейс был USP несправедливость и back to school Здравствуйте! Ну, кстати, да, в Back to School я бы с удовольствием возникали мысли, как вернуть время вспять и чуть-чуть поучиться в школе. Ну ладно, нам выпадает, кстати, полимерный рожок. Очень похож на пустынную атаку скин. Сдалека я в Counter-Strike его ни разу не видел, потому что я не играю в Counter-Strike. Ну, кейс открываю, ни разу этот скин, собственно, не видел. Баланс 164, пират Бей, ну, пирата Бей откроем. Блин, ну вот обидно, все-таки хотелось немножечко разгуляться, пооткрывать действительно самый дорогой кейс, но... Получилось, как получилось. Тут уже ничего. Мы бы установились до 40 тысяч рублей. Ну, просто кейс дорогой. Это действительно рискованная история. Открывать что-то подобное. Так, у нас доступен уже тайный кейс. Аж 819 рублей. Это очень круто. нужно хотя бы отсюда косарь. После этого, ну, на самом деле, кейсов тут дофига Можно будет, я думаю, вполне разгуляться. Хамелеончик 500 рублей стоит, пойдет. Так, мы э, шуруем далее в эвент. Потому что мы еще не всю дань отсюда, так сказать, собрали. Санта кейс. 1065 рублей. Вот можно... Нож. Это поинтереснее, чем 5-7. Но 5-7, кстати, за 4 тысячи, сейчас бы честно скажу, как никогда, был бы очень к месту. Тысяча рублей. Ладно, пойдет. Так, что у нас по инвентарю? По-моему, я все продавал. А, нет, смотри, 1300 принять. Мы имеем 7 тысяч, но это явно браво-кейс. Все-таки сегодня хочется заострить внимание, если есть такая возможность, войнот Браво-кейс, здравствуй. Поехали. Блин, так классно, когда ты не свои деньги тратишь. Это вообще, это насколько это приятно. Ребят, просто... Вы, не знаю, не представляете, наверное... Ну да, вы не представляете, только у кого есть канал про кейсам CSGO представляют, как это классно не тратить наконец-то свои бабки еще один раз. Потому что, ну, тот же КБшку мы когда открываем, да, и у тебя там... А, сколько у нас там? 60 тысяч деб было. И это все улетает, и ты смотришь такой, ты бля, не надо, пожалуйста. А здесь немножечко по-другому. Здесь, конечно, приятненько, приятненько. Да и сайт, в принципе, радует. 29 тысяч. Слушай, ну вот с ивента фактически мы приподняли неплохо. Ну, ивент у я об этом уже заявлял и не раз. Но вот, что правда, то, что его... Очень сложно бустить, просто сложно, тут левел получить это что-то невозможное на 17 тысяч и еще можно подкрывать, но у нас сегодня вообще разнообразный видос, так как мы открыли ржейных кейсов тиража и браво кейсы, то есть ну прям я хотел сделать видос только по одному кейсу, ну вот видите получилось еще и что мы на браво залетели, потому что без него было бы проблематично. Так, откировка дракона, у нас на балансе 12 тысяч, также что-то, по-моему, есть в инвентаре, надо будет продать. А, в этом в надо будет забрать сначала, но здравствуйте, 23 куска, хорошо. Ну что, поехали сразу, я уже, наверное, два раза где-то пролетала у меня мысль, что панкейс закончен, но все-таки нет. И это, конечно же, круто, определенно, по-другому быть не может, потому что, ну, даже если сейчас мы где-то сольем, в любом случае мы открыли достаточно этих кейсов, но... Попутно открывая кейсы, напомню, что ивент, блин, бустится. Да, слово, блин, я думаю, вообще лишнее в этом предложении было. Ну, действительно, ивент бустится. У нас 34 тысячи. 45 на балансе. Мы едем дальше. Мы даже могли 5 кейсов открыть. Что-то я немножечко... Или не могли. Черепа. Джекпот из говна. Нет? Нет? Хорошо. Здесь 29 тысяч. Потратили 36. Отличный обмен. Да, в минус немножечко. Ну, ладно. Ладно. И так пойдет. Ультрафиолет, нож, темная вода. 39 мы потратили примерно. Ну, да, 36. Здесь сильно можно не радоваться, потому как но не стоит забывать, сколько стоит открыть этого кейса. То есть 16 тысяч, да, казалось бы, это круто, но вспоминая, что прайс на этот кейс чрезвычайно просто высок. 5000 плюс 3. Кстати, Франклин офигенно обустанулся в цене. Раньше помню, что добавляли его в кейсы, чтобы слить игроков. Сейчас же наоборот. Ну, там определенного качества, Франклин. Конечно, 5000, здравствуйте. Но! <соценно> у нас же есть ивент. У нас же есть ивент. Давай пробуем фастиком. Темная вода. Короче, что? поехали по ивенту, потому как деньги именно от этот кейс закончились. Я думаю, стоит собрать дань. <соценно> Самое для того время. Посмотреть награды. Ну, у нас здесь 20 уже уровень. Плюс 4. Это... Очень хорошо, потому что тут будет дофигища наград 2000 синеглянец, салам а 1200 на баланс, здравствуйте Страж за 4000? Нет, к сожалению Чуть-чуть нам не хватает Шоткейс откроем, фастом, я не знаю сколько он стоит Но он по-моему по дорогой, от а 1000 рублей точно он должен стоить А выпадает, сейчас контикал, да, выпадет Хотя я фастомпом нажал. Ну, кстати, неплохо. 2 400, я думал, рублей 200. Сколько? А 2 тысяч стоит кейс. Нормальный ивент. Хороший. Тамада хороший. Конкурс интересный. Что это мне мерцает? А, это мой левел. Они, кстати... Вот с этим ивентом, они немножечко мне поднадоели. Почему нет кнопки продать? Все, стой, контракты. Ну да, у меня больше ничего нет. По поводу ивента и э, вот этих вот всплывающих окон, по типу Маша 3 километра от вас там и так далее и тому подобное, ну слишком много заостряют внимание на этом ивенте. То есть, каждую буквально минуту кейс дроп тебе говорит, зайди в ивент, зайди в ивент. И это, меня лично это раздражает. Обращение к администрации. Уберите эти всплывающие окна. То есть, ну вы же и так добавили сюда левел. Вы добавили там опове... вот эти вот оповещения боковые. Зачем на весь экран делать оповещения? Купи кроссовки, обувь, почисти карму. Для чего? Не надо. Пожалуйста, уберите это. Тем временем у нас 400 рублей. Мы доходили почти до 50. У нас 4К. Ну да, хороший обмен. Кстати, действительно, дефолтные кейсы тут очень и очень дорогие. Что достаточно интересно. Потому как обычно на сайтах с кейсами эти кейсы стоят дешевле, чем в CSGO. Здесь же, наоборот, даже кейсы стоят немножечко дороже, если не так же. Но это прикольно. То есть это в принципе прикольно. Да, не все люди будут открывать обычные кейсы. Ну и вот. Это к чему это я? Чем дороже кейс, как я и говорил, тем лучше дроп. В принципе, с обычных кейсов это тоже касается. Mm, и это, это с какой-то стороны Преимущество, то есть стоил бы Этот кейс 100 рублей, во-первых, не было бы Это так интересно, именно открытие, во-вторых Ну, все-таки оно бы так не выдавало У нас, кстати, инвестиции Вообще, они окупаются абсолютно, 1400 Но прорыв кейс, тут должна бабочка Да, какая-нибудь, да, тут лежат бабочки Нифига чё, я знаю, 200 Но, однако, салам алейкум, открываем, наверное Да, лустовый уже кейс, ребят Такой получился ролик, тем не менее, цель Этого видео была пооткрывать максимальное Количество вот этих кейсов, это рубль. Э, Фубрика открыл миллион кейсов, и да, она до сих пор у меня существует. На этом все, всем огромное спасибо, кстати, по ивенту, я что-то сказал, по... а, видишь, вот, я о чем я говорил, столько кейсов открыли, 21-го не забустили. Я думал, сейчас еще пооткрываем, эх, ну ладно. Могу ли я рекомендовать сайт? Ну, в принципе, да. То есть есть фишки с ивентом, да Ну, это основная фишка, которая тут имеется И, блин, ну ивент тут крутой Понятно, что занесли, но я такого действительно нигде не видел 100 билетов ты получаешь за каждый потраченный доллар Ну, переведем там рублей где-то 70 Билетов нужно действительно много Но дойти там даже до, допустим, не знаю, там 8-го левела Условно, чтобы тебе давали по 100 рублей А на 10-м уже 200, ну это прям хорошо На 11-м там 400 То есть ивент реально имбовый, да, его тяжело бустить Но, тем не менее, ну, он крутой Здесь э, вообще объективное мнение, реально ивент офигенный. На этом все, всем огромное спасибо, ссылка с бонусом на сайт в прикрепи, кому интересно, до новых встреч, пока.